Чиж, один из видов певчих птиц из семейства вьюрковых, отряда воробьинообразных. Это одна из любимейших певчих птиц, благодаря сообразительности и доверчивости к человеку. Свое название получил за характерный чижиный писк, которым беспрерывно перекликаются отдельные птицы в стайках. Летом живет парами, к осени собирается в более или менее значительные стаи. Зимой стайками откачевывают на небольшие расстояния, особенно по долинам рек с зарослями лиственных деревьев питаются чижи семенами хвойных и лиственных деревьев птенцов они выкармливают семенами ольхи сосен елей иногда разными травами с небольшой примесью мелких насекомых кладка бывает один а иногда два раза в год в конце апреля и в конце июня насиживает самка в течение 12 дней птенцы выкармливаются насекомыми в особенности голыми гусеницами мелких бабочек осенний пролет чижа начинается в конце сентября но часть чижей не улетает на зиму не только в средней, но даже в Северной России, если встречает незамерзающие ручьи или речки. Зимует на юге Европы, на Северном Кавказе и в Закавказье, в южных регионах Казахстана. Благодаря известной детской песенке про Чижика-Пыжика, в 1994 году на реке Фонтанке был установлен памятник Чижу, считается, что если загадать желание и бросить монетку так, что она останется лежать на постаменте, желание непременно сбудется. Подробное описание про памятник Чижику вы можете узнать в этом видео.